Данный буксировщик уезжает в город Северодвинск. Вот стоит его хозяин, Сергей Гарьевич. Он является нашим одноклубником. Хочу всем участникам сказать, что подписывались на этот канал, который ВКонтакте покупали, заказывали запчасти, мотобуксировщики. Вот завтра поедем с другом на рыбалку. Вот друг у меня, Валера, который повезет сейчас на прицепе. И так что... Всем советую. Завтра хорошо его пробуем. Спасибо. А еще Сергей нам потом предоставит фото и видео со своих рыбалок и поездок на природу.